Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн Таган, Games. А у нас с вами Фейнбол. Э, используется автосохранение. Хорошо. Короче, это про десятилетнюю девочку, которая потеряла родителей, сошла с ума и попала в психушку. У нее есть кот, которого зовут господин Полночь. Я словно небесах. Бля, не надо на небеса. Вот, и, короче, нам нужно, как я почитал, понял, нам нужно будет выбраться из этой психушки и найти своего кота. Я решил разнообразить наши ролики немножко А то у нас одни аниматроники получается э -э, Как-то одни аниматроники это такое Вот он, господин Полночь Кота зовут Полночь Мистер Полночь, а не господин Полночь ну, ну, суть не меняется, но Мой единственный друг Это как-то грустно, единственный друг мы ужинаем, я вижу, тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница, мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Полночь классный. Нам так весело? Сегодня вечер понедельника, я играю с мистером полночь. Но мне почему-то тревожно. Как и мне. Ебать! Странное существо за моим окном. Похож на рогатого козла какого-то. Оно мне не нравится, оно меня пугает. Блять, еще бы! Десятилетняя девочка, и там такая хреновина. Внезапно я что-то слышу. Это мама, она кричит. Я хочу знать что произошло из комнаты моих родителей горит яркий свет я подхожу ближе и ближе и ближе опа вот это я угадал и ближе нож мама папа нет пожалуйста Охереть, мамочка, папочка, нифига там их порезала, вы что, рофлите? Весь дом в крови, мы сбежали в лес вместе с полночь, упали в лесу, и полночь был рядом с нами. Полночь что-то знает, смотрите, разозлился. А он спрятался Какой-то монах Нас забрал какой-то монах Ну вот видимо оно и есть Фрэн, пожалуйста, слушай мой голос На счет 3 ты проснешься А, нас зовут Фрэн Раз Два Три Фрэн, как ты себя чувствуешь? Положительная игра. Не, давайте мы будем более оптимистичными. Думаю, я в порядке, только грустно, видите, одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Я хочу найти убийцу. Полиция работает над этим, но мне кажется, мы не найдем. Я найду своего кота и убийцу. Твой кот пропал, его невозможно вернуть. Пиздешь. А пока у меня есть кое-что для тебя, Френ и что там? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она, тети Грейс, возьми ее. Сумочка моей мамы. Открою ее, там внутри кое-что есть. А, ну это, видимо, инвентарь. Использовать, объединить, изучить. О, круто. Изучить. Дорогая, френ вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты хотела бы иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспомнил, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность это твой величайший дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. Ну хоть тетушка нас не оставила, тетя Грейс. Еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Я могу идти? Да, можешь идти, но сперва время принять новое лекарство. Какое лекарство? Может не надо мне больше лекарства? Лекарство называется Дуатин. Оно сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн, прими свое лекарство. Да не хочу я! Пошел нахер. Не буду я принимать таблетки А если его замучить до смерти А, все, с ним нельзя никак посетовать Блять Зачем мне эти таблетки? Мне плохо Ебать, это что за сайлент хил? Нихера себе Только нет, отнесите ее обратно в комнату и сестра, больше не давайте ей эти таблетки. А может, благодаря этим таблеткам мы видим тот мир? Как раз таки то, что нам надо увидеть. Берегись, Фрэнбол. Вот это эта мразь, которая убила родителей. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю. Я сам тебя найду, блядь. Поймаю и верну обратно в безумие. Костяной ублюдок. За родителей. За честь и отвагу. Рен, проснись. О, наш полночь рядом. Лекарство поможет тебе сбежать. Видите, про что я сказал? Все верно. Я буду ждать тебя в лесу. Код тоже какой-то необычный. Я люблю тебя. Бля, что так грустно, красиво, аж до слез? Глава первая. Мой здравый разум. Блин, мне пока очень нравится. Я никогда не ожидал, что от игры такого формата я буду получать такое удовольствие и впечатление. Так, мы просыпаемся. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. Ну давай. Так, ну это сразу видно, мы можем взять. А нет, милая, приятная мелодия. Заперта! Хорошая причина узнать, что внутри. Страшный клоун. Получу твой нос. Брэн Боу Даггенхарт. Женский 10 лет пациентка была найдена недалеко от психиатрической клиники Освальда с признаками психоза. Семейная трагедия Боу Даггенхарт. Детали избегают. Доктор Марсель Дильн использовал различные лекарства, но отменил их прием за побочных эффектов. Мне кажется, это не побочные эффекты. Мне кажется, это не побочные эффекты. Маленькие красные, вы прячетесь от меня. Я ненавижу монстров. Монстра. Боже, как я по тебе скучаю. По монстру? Не бойся, мой дорогой котик. Все будет хорошо. Я должна идти мистера полночь. Мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство покажет мне, где он. А, вот так перемещение. Хорошо. Опа, это нам понадобится. Удобный крюк. Оставлю его, чтобы позже поиграть в пиратов. Хорошо. башня обороны ты попалась сумасшедшая под именем френ или это оборонная башня а мне кажется это мой путь наружу не думаю что моя голова пролезет в окно башня обороны ты попалась а все кажется я сломала штору наконец-то я могу выглянуть наружу это ты молодец конечно мои ноги в порядке я не могу посмотреть в это окно а что там на столах пустая бутылка после стакан, ничего Полотенца. Нет, взаимодействия есть, но ничего больше. Хочу знать, что она пишет мне любопытно. Медсеса всегда хранят лекарства, но где? Френ, ты проснулась? Это хорошо. Сколько я спала? Возможно, три. Нифига себе! Это из-за лекарства. Да, из-за него, поэтому ты больше не будешь его принимать. Кое-что случилось. Котик велел мне его принимать. От тебя одни неприятности. Что там сломала штору? Следуй за мной. Да, да, да, конечно, конечно я пойду за тобой. Конечно я пойду за тобой. Да подожди, почему мы не можем? Давай посмотрим, давай посмотрим. Чего-то не хватает. Ты видела крюк, на котором держалась штора? Нет, не видела. Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты мелкая девчонка. Ага, все, она ушла. Опа. А вот это сюда. Хайд. Так, мы забрали. Опа. Я оставлю, как все было. На самом деле, мне нужно убираться отсюда. Дуатин. Ага. Хайд. Хайд. Хиде. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. Пластырь. А, фу. Так, 8, 9, 4, 5. Хайт. Изучить. Так, я готов. А, 8, 9, 4, 5. Пилс таблетки Использовать. Ага. Нет, пока не надо пластырь использовать. Стоп. Изучить. Крошечный пластырь для лечения ран. Все, супер. Двигаемся. Тогда дальше. Мы взяли... Мы взяли таблетки, но вот куда теперь пойти-то? Туда к детям? Ебать, секретная шкатулка. Я понял, короче, надо таблетками закидываться. Опа. О, задри. Ага. Спишь, ты спишь, милый кролик. Заперто. Хорошая причина узнать, что внутри. Это была не я. Бля, офигенно. А почему так круто? А это моя голова? Отдайте мне мою голову! Просто уходите, странные существа. Кто это сделал? Куда делся клоун? Блять, мне кажется, клоун выбрался. Медсестра потухла. Привет, миссис, медсестра! Хорошо. Убирайся, жуткое существо. У тебя рот немного в крови, ты в порядке. У моей мамы тоже был рот в крови, она выглядела печальной. Блять, ты чё, вот это просто психоз. Опа, это пригодится? Это может пригодиться. А, -а, -а то есть под таблетками одно происходит? Да, круто. Подожди, давай-ка мы пока их уберем и осмотрим э -э, вообще комнату вот эту вот локацию. Надеюсь, тебя никто... А, тебя кто-нибудь любит. Раньше у меня было синее платье, как у тебя. Деревянный мистер Конь, вы Хорошо проводите время? Если я сяду, в конце концов встану. Так в чем смысл? Блять, логично. Пилморт Браунстоун. 8 лет пациент прибил в психиатрическую клинику Освальда вместе со своей матерью Рэйчел Брэнс... Браунстоун. У мальчика развилось параноидальное поведение. Паранойя еще не диагностирована. Ежедневная терапия у доктора Марселя Дирна... Мы еще не добились доверия пациента, он отказывается отвечать на вопросы. Привет, Фил. А если так? А, ты... он со мной разговаривает? Знаешь, где выход? Есть много способов выбраться. Все закрыто. На кабинет это ключ. Что ты имеешь в виду? Я видел, как доктор записал секретный код секретный код чтобы открыть желтую дверь он не хочет чтобы я тебе говорил кто он он ебать ты какой блять я аж вздрогнул все двери закрыты ты заложника заложница моих игр и никто не поможет тебе сбежать ты, мразь, за родителей и двор Стреляю в упор, рогатый гондон Мамочка, папочка Нет, я не позволю монстру мне помешать Да мы пизда монстру Погнали Ты меня пугаешь Не могу играть с тобой Я на очень секретном задании Ты можешь видеть А че с лосем? Опа я попробую вернуть ее на место Простите, я не могу вам помочь, мистер Лень. Я попробую вернуть ее на место а... Может теперь здесь открыто? Пусть к счастью там Ну пошли вниз Ни в коем случае вы не можете ей этого рассказать Но она должна знать, вы не можете скрывать ее от меня Причина тем более ясна, Грейс. Это тетушка. Нет, я так не хочу. Я хочу забрать ее домой сейчас же. Нельзя. Ее психическое... ее психическое состояние еще не нормализовалось. Короче, тетушка пытается нас забрать, спасти, но доктор не дает. Это было бы на самом деле? Дорогая тетя Грейс. Интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Так, я предлагаю использовать. Ага. А почему? Она открыта. А, ключ. Опа. Все, надо было сразу взаимодействовать с ней. Пойдем. использовать дверь ключ слишком мал ага а если сюда ключ слишком маленький опа а у нас есть вот это запонка и фотография о это мы с родителями сети грейс как я по вам скучаю, вы мне здесь очень нужны Я найду своего котика и отправлюсь к тебе, тетя Грейс Я знаю тебя, тетя, тетя Грейс А, я знаю тетя Грейс, хорошо позаботься обо мне И о мистере полночь Это что? Специальный ключ Так, теперь можно спокойно идти А если мы сейчас взглянем на фотографию О да, я так и знал Как я по вам скучаю Вы мне здесь очень нужны Прикольно, что все изменяется И это выглядит достаточно крипово Использовать дверь Что это было? Так, есть спуск, есть туалет Трон пуст Я не знаю, что ли вы можете видеть, как я как Какая мерзость Я могу и сделаю это бля. А там мы были? А тут они вообще какие-то безумные все. Посмотрите на них просто. Игрушки. Посмотрим. Красная маринка и змея. Привет. Ты их видишь, правда видишь? Да? Кого вижу? Он еще клон. Существ, которые следуют за каждым. Тени. Ага, я их не вижу, но знаю, что они есть. Знаешь, что они такое? Да, наверное. А я не знаю. Скажи мне, прошу. Ты любишь рисовать? Я обожаю. И Я обожаю. Ручка, ручка. Я хочу найти ручку. Я все время рисую. Хочу найти кота. Если у тебя нет кота, нарисую его. Я бы... Я могла бы нарисовать своего кота, но лучше найду его. Твой кот в опасности. Те не забрали его, я знаю. Кто тебе это сказал? тот кто преследует меня пока настоящие цветы ящик пуст это кровать очень розовая закрой пледом ноги старушка на стуле один из немых клоунов погнали крохотные ручки пожирающие душу ты можешь видеть а как ящик открыть? Почему ты выглядишь как тряпичная кукла? А вон там клоун. Блядь! Вот это психодел просто пиздец. Нахуй. Блять, как жутко. Погнали. Блядь! Если хочешь меня обнять, попробуй поймать. Папы не было рядом, маме было плевать. Но это же неправда. Вот ты где? Ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла. Я знаю, потому что закрыла ее. Тогда как я выбралась? Она же была открыта. Не пытайся меня обмануть. Иди в свою комнату и жди доктора. Ага. У меня нет на это времени, мне нужно найти выход. Ну вот, первую серию вот такую вот сделали. Было очень круто, мне безумно понравилось. Это очень круто, почему я раньше этого не видел. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я желаю всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток. Не болейте. Всем огромное спасибо, до скорых встреч и всем пока.